Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Завершаем вязание частей пледа восточной. Сегодня у нас пятнадцатая часть. Видите, две детали одинаковые, и участвуют в них всего два цвета: одна часть красная, 17 частей синих, одна часть красная, то есть две два фрагмента по краям красные, остальное все синее. две детали одинаковых. провязывайте, присоединяйте к пледику. и на этом основное вязание пледа завершено. после того как вы присоединили заключительную полосу синюю с красными хвостиками, это была шестнадцатая часть плед в общем-то готов. его можно оставить в таком виде, можно ему привязать окантовку. Но это уже на ваше усмотрение. Мне самое главное показать вам узор и как он, из каких систем состоит и как собирается. Если вы хотите оформить крантик, оформляйте, у вас будет плед, имейте еще дополнительную рамочку. Если вам не хватает буквально несколько сантиметров до какого-то размера, рамочка вам поможет. Плюс к этому рамочка может оформить края. Подвяжите все узелки и спрячьте их внутрь. Если вы туго затянете место соединения, в принципе, оно будет смотреться нормально. Его надо подпарить. И, в общем-то, можно оставить и так. А можно оформить кантик на ваше усмотрение. Так, наш плед восточный готов. Я надеюсь, что вы получили изделие, которое будет вас радовать. Радовать вас и ваших близких. Не забывайте заходить на наш канал. Обещаю выкладывать вам новые новые идеи для того, чтобы вы получали положительные эмоции. Ваша Наталья Некрасова.